гости. Прежде чем начать концерт, вы знаете, я хочу сказать вот такое, одно маленькое замечание, одну такую вещь. Каждый наш ученик, каждый наш коллектив всегда с большим волнением, трепетом относится к своему выступлению. И каждый ученик хочет, чтобы его оценили, оценили его труд, оценили его мастерство, оценили способности, его талант. И мне бы хотелось, чтобы каждый из вас до конца досидел концерт, дослушал, и каждого отблагодарил своими громкими аплодисментами. Хорошо? Да. Хорошо. Да. Ну а наш сегодняшний концерт э, посвящен замечательной дате нашего календаря. Это 23 февраля. И мы по традиции всегда в первую очередь, конечно, э, поздравляем и поздравлять будем наших мужчин. Дорогих наших мужчин. Я поздравляю сидящих в зале в первую очередь и, конечно, всех мужчин нашей страны с этим замечательным праздником. Хотим, чтобы вы были действительно нашей защитой, нашей опорой, любили нас, любили своих детей, своих жен, свою семью и действительно были самым настоящим плечом для нас всех. И, конечно, защищали нас. Страны. Ну а вообще этот праздник, вы знаете, что имеет очень давнюю историю, он по-разному назывался, да, и праздник Красной Армии, День Красной Армии, День Советской Армии, по-разному он назывался, но как бы он ни назывался, сейчас он называется День Защитника Отечества. И, наверное, каждый из нас, я думаю, вы со мной согласитесь, каждый из нас на своем месте должен действительно защищать нашу страну. Какие бы не были у нас противоречия в стране, как бы она драматически не развивалась, да, все равно мы живем в этой стране и хотелось бы, чтобы действительно каждый из нас выполнял свой ну, долг. Наверное. Даже дети, которые учатся в школе, да, вы же будущее нашей страны, да, вы же представлять будете нашу страну, вы должны быть образованными, вы должны быть интеллектуально богатыми, правда? Ругозор широкий, чтобы был. Недаром вы учитесь в музыкальной школе. И в той школе хорошо надо учиться, правда? Ну и каждый из нас, из взрослых, наверное, я не открою Америку, действительно должен работать, работать и работать, чтобы действительно наша страна процветала. Ну а начинает наш концерт э, наши замечательные, учащиеся в младших классах э, инструментальных отделений, это хоровое отделение. Видите, сколько много маленьких ребят у нас учатся на хоровом отделении. Учатся красиво петь. Не просто раскрывать рот, да, а красиво и грамотно петь. Это тоже большое-большое искусство. И руководит этим коллективом, и э, заведующий хоровым отделением, Светлана Владимировна Щербина. Которая действительно на работе с детьми. И помогает ей Валентина, Елена mm -hmm. Валентиновна Чердецкая. Mm -hmm. Ну, а первая песня будет, конечно, связана с нашей страной. Вообще, с образом Родины. И эту песню написал современный композитор Владимир Коровицин. А песня так и называется – Родина. У нас еще и в марте будут э, зимние ну, дни. И поэтому э, вот вторая песня, связанная с зимой, называется «Здравствуй, зимушка зима».